Судьбоносная, в какой-то степени, возможно, даже и решающая карта для команды Warple Swords Карта Day Inferno. Я, к сожалению, не знаю, чей это пик. Увы, эту информацию я достать не сумел. Единственное, что я знаю на 100%, что счет 1-0 по картам. И если команда Warple Swords провалит карту Inferno, то, увы и ах, это приведет к скорейшему вылету с турнира для... Игроков с анимешными ребятами на аватарочках Ну, а, кстати сказать, у Ярвцы у нас готовы к розыгрушу точки А Выпрыгивают с ковров и сразу десантируются в пит, Где, кстати, Етора отыгрывает свою позицию, забирая Моджика А вот Егрес забирает находящегося в сайде Форзеса. Ох ты, ничего себе. Ну, ну, блин, я же говорил, но это... Э, у Яртим, они, очевидно, просто по стрельбе на самом-то деле превосходят своих соперников. То есть это все равно, что поставить играть э, против профессиональной команды, любой там, тир-1 сцены, ну, поставить играть тир-3 сцену. Что те, что те. Играют-то неплохо, но толку, если вас будут э, убивать все равно просто за счет Перевеса, пусть даже и минимального, но по скиллу. Дым, флешка и занятие э, мидла Стандартное, на мой взгляд, развитие событий Под флешку теперь еще и сейчас занятие ребер Ну здесь, кстати, визуальный контакт сейчас произошел Фордас забирает моджика А вот и Егресса зря отказался от приобретения Хоть какого-нибудь девайса Потому что Дигл в этой ситуации ему не помог. Ситуация меняется, меняется не кардинально, но тем не менее 1-1. Это все-таки поприятнее, чем любые предыдущие счета с, например, того же самого Даста. Вообще много карт посмотрели в рамках этого турнира, уже видели карту Оверпас, Шорт Даст. Не видели еще пока что карту Трейн. Вот пока Трейн у нас никто не играл, она была на каком-то матче Десайдером, но... До Десайдера мы не добрались Как вы знаете, три предыдущие игры Закончились со счетом 2-0 И до третьей карты ни разу не дошло Здесь, кстати, в теории Тоже возможно, что до третьей карты не дойдет Хотя э, при должном упорстве Ворпл Сворд карту Инферно В принципе, вытащить-то могут Это вам Это вам не вертига какой-нибудь играть Хотя Не знаю даже но вот с такими хедшотами Моджик, конечно, шансов Почти не оставляет Форзас. МП-9 и позиция с 20, выход на точку А. И здесь его просто в два дула готовы уже принимать. Минус от Егреса 2-1. Вот и порадовались. Порадовались, как говорится, ну и хватит. Ничего нового и ничего, к сожалению, интересного. Warpels Swords в этом раунде продемонстрировать не сумели. Однако хочу обратить ваше внимание на то, как у Яр Тим подходят к процессу атаки. Они раскидывают Они действительно раскидывают, они выходят куда-то под флешки И это, по-моему, первый раз на этом турнире, когда кто-то в атаке вот настолько круто играет Ну, в плане, что без гранаты, типа, я никуда не выхожу Ну и через второй мидл действуют парни из Uyar Team. К слову, запомните, пожалуйста, про второй мидл это достаточно важный момент в будущем. Скоро вы узнаете почему. Пока что вам это знать не нужно, а позже... Позже будете знать. Моджик выпрыгивает, занимает пески. Ну, и у нас Ютора находится на зелени со снайперской винтовкой, кстати говоря, с АВП. Это вам вообще ни разу не шутки. А вот Форзас отправляется поджимать соперника. Визуальный контакт. Очередной 32 хп остается у Форзаса. Я так уверенно не пикался бы, кстати говоря, с оппонентом, понимая, что там, ну, там может быть ГГ, действительно. Ух ты! Моджик выбил снайперскую винтовку, Форзас, видимо, не успеет добежать, да, до, естественно, не успевает добежать до АВП, поэтому экономический урон, который нанесли у Яр Тим, даже невзирая на поражение в раунде, огромный, просто огромный. Обратите внимание, что у игроков обороны почти не осталось денег. 1150. Ну, окей, Ютора, если еще и как-то в следующем раунде под... подзажмется То может нормальный раунд себе сделать А вот Порзосу никак его не сделать Даже при учете, кстати, победы в раунде Ну, практически Конечно, на что-то хватит, но... А сложно сказать, что это будет эмка с полноценным раскидом и так далее и тому подобное Форзус в упоре Проигрывает перестрелку Мэджику Моджику, простите И выход... Естественно, сейчас последует А вот с ковров принимать э, такой выход будет, кстати э, Не самым удобным позиционным решением для игрока обороны Но почему нет? Например, два ваншота, и ты как бы все, уже свое отыграл Но два ваншота, к сожалению, сделать не получается э, Даже одного ваншота сделать не получается Но один минус спрейм, тем не менее, все-таки влепил У Яртим, 3, Ворплс, вордс 2. Хотя в их э, никнейме в сетке Warples Words 3 э, И при том, что На фасткапе они зарегистрированы Как команда Warples Words, То есть вообще без цифры Я, конечно, таких метаморфоз не понимаю Почему там цифра есть, а здесь цифры нет Но Тем не менее, что есть, то есть Как они в сетке подписаны Так они подписаны и здесь Поэтому, если вдруг ко мне будут какие-то вопросы Имейте в виду. И Ютора Отличный хэдшот, минус Моджик А вот потому что надо чекать чуть-чуть более тщательно Все-таки позиции, игроки обороны тоже могут выходить на какие-то поджимы Егрес минус Ютора И ситуация один в один ожидаема При том, что, кстати, Форзес без девайса Но это вопрос времени Я так думаю, сейчас на мидле он что-нибудь э, да подберет Тем временем Егрес отправляется на ковры и выход на точку А последует именно оттуда. Ну, а Форзес, собственно, как я уже ранее и говорил, подобрал девайс и готов будет к ритейку. Очевидно, готов. Конечно, нет дефьюз китов и нет армора. Поэтому перестрелки, в общем-то, игроку обороны не очень нужны. Ему бы желательно попасть в такой тайминг, в котором он убьет соперника просто в спину. Вылетела флешка. Форзес, кстати, не очень понял, откуда она вылетела, но ждет оппонента с 20 Очень аккуратничает сейчас Егрес, и вот он визуальный контакт Егрес получает по голове, 45 хп остается Выкидывает дигл, или что-то, короче, выкидывает пистолет, он говорит, мне не нужен 16 секунд до конца раунда Оставляет 32 хп Форзусу и надо срочно пытаться поставить бомбу, потому что времени уже не остается вот, кстати, бомба и поставлена. А теперь нужно понять, где находится визави. А визави, кстати, на двадцаточке. И не угадывает. Не, ну, вернее, угадывает, что соперник в точке. И это правильно. Действительно, оппонент находился в сайде непосредственно. Но чуть-чуть не поверил, что он будет просто сидеть за ящиком. Как вы могли заметить, игрок обороны пытался навестись на ящик. То есть на... он предполагал, что его оппонент будет сидеть на этом самом ящике Но нет, оппонент оказалось сидел совсем не на ящике И как следствие, в общем-то, вы сами дальше все видели Ну, как обычно, дым, отрезающий частично игроков обороны на ребрах Теперь они не очень э, комфортно могут, так скажем, друг другу сопортить Но по-прежнему какие-то пробелы в этом дыму все-таки есть Моджик Минус Ютора И здесь минус от Форзуса Попытка разменяться от Егреса И успешная, надо сказать, попытка Счет 5-2 Ну, здесь уже матч идет Не так, как на Дасте На Дасте было, как вот по мне Чуть-чуть Чуть-чуть в одну калитку, да Здесь Ворпл Сворц Заставляют немножко потеть Команду у Ярти но исключительно немножко на самом-то деле Учитывая опять-таки счет 5-2 Это все-таки Серьезно Опять же при учете того, что сейчас э -э, у Яр Тим в атаке Атака здесь очевидно все-таки проигрывает обороне и... Типа 5-2 проигрывать в обороне Ну как-то не комильфон Произошел небольшой, опять-таки, визуальный контакт, и тут внезапно игрок атаки все-таки добивает пытающегося убежать сам Ютору. Была хорошая возможность забрать сразу парочку оппонентов одним спреем, но немного не легло. 6-2. Увы. Увы и ах, но и в этот раз и на карте Инферно все не настолько-то уж и безоблачно для... Э Ворпл-сворд Да, два раунда они взяли Да, это при любом раскладе вещей Круто Круто, потому что, опять-таки, напоминаю Их соперники выше уровнем Не надо здесь больше ничего придумывать Ну, хочется, конечно, поговорить И напомнить, в первую очередь Ну, сейчас, да, гибель Гибель, гибель, гибель нет, не гибель Выживает Ютора с семью хелспоинтами. Ну, Егрес здесь, естественно, будет устанавливать бомбу И оппонент со скаутом ваншотнуть может только в голову Так как у Егреса второй армор Ему вообще, в принципе, здесь ничего не страшно <звы> Забавно, что Егрес еще и первой пулей промахнулся 7-2 так, я сбился с мысли В мои... А, вот, да, Инферно Инферно, когда играется в напарниках Игроки атаки, как вы знаете, респаунятся не на своем респауне А на старте мидла Причем даже практически на полтора Если можно так сказать А игроки обороны Вообще, можно сказать, э, спаунятся в сайде И, конечно, факт того, что на полноценном Инферно Респауны у игроков другие Это небольшой... Э... Небольшое изменение баланса, на мой взгляд Но не факт, что это действительно вообще на что-то влияет Ютора спрятался на коврах И, кстати, что самое интересное Егресс уже находится здесь И рядом с ним поблизости находится Моджик Сейчас что-то, видимо, будут ä, парни готовить Что-то очень интересное, на мой взгляд, да? Ну, аккуратная флешка под эту аккуратную флешку Игресс, естественно, погибает от Ютора. Ну, а почему не вот не был чекнут винт? Мне очень это интересно. 6 хп. Моджик и Форзас его добивает. Почему не был чекнут винт? Ну, вот просто скажите мне. Почему была стопроцентная уверенность, что на винте никого не было? Что не было никого на коврах? Почему Игресс вообще не осмотрел правую часть дома, а сразу направился в бойлерную? Но так или иначе, бог с ним. 7-3. Дайте команде Warp Swords порадоваться все-таки. Итак, каждый раунд, каждый кил дается с огромным трудом. Поэтому справедливости ради. Взяли третий, и молодцы. Действительно молодцы. Но команде Уяр Тим до Победы в первой половине остается всего один взять. Это вот как раз-таки пугающий факт для команды Warpath Swords Теперь, кстати, Моджик уже чекает все позиции Потому что знает, что теперь оппоненты, оказывается, еще иногда где-то прячутся Ну, он это знает, конечно же, по рассказам Егреса, который обжегся в предыдущем раунде и посмотрите, между прочим, у Яр Тим теперь вот вообще не узнать, да Где то самая агрессивная команда с раскидками и с прочей штукой Раскидок, как минимум, нет, потому что с деньгами небольшие трудности, да Но под флешечку а Моджик-таки забирает Ютора, правда, его тиммейт погибает Тиммейт Моджика, разумеется Ну, какие тайминги, опять же, да Вот он чекал и стоило только отвернуться, как сразу соперник начал проходить. Но везение. Везение у одного игрока и не везение для другого. А вот кому здесь в этой ситуации повезло, а кому нет, вот тут угадайте сами, дорогие друзья. Но так или иначе, Моджик придумывает, по-моему, сейчас велосипед. Откровенно говоря, 20 секунд до конца раунда. И действовать придется сейчас очень быстро. Ну, либо просто сейв. 10 секунд, вот на что он надеется сейчас, скажите мне. Ну, соперник просто в тюрьме сейчас сидит, ну, и... И просто по таймеру проигрывает. Вот, боже мой, что? Что вообще руководствовался сейчас Моджик? Еще и в конце в итоге погиб. Лишился и денег, и девайса. Камон, гайс, таймер у всех перед лицом висит. Ну как можно было не успеть добежать до точки? Зачем надо было сидеть, чекать полтора? Бомба лежит в ребрах. С чего вдруг есть предпосылки к тому, что соперник будет на полтора сидеть? Ну, блин. Зачем ему там находиться просто? И все. Вот, прежде чем чекать какую-то позицию, всегда задавайте себе вопрос. Зачем соперник сейчас будет в ней находиться? Да, иногда этот вопрос будет приводить к тому, что вы будете, так скажем, не угадывать. И не чекать позицию, где есть соперник, или чекать пустую точку. Но сам факт, что вы все равно просто задайте себе хотя бы этот вопрос. Вот вопрос, на который нет ответа, что соперник будет делать на полтора. Ну, окей, uh, P90 и автомат Калашникова, и очень простой раунд для команды УЯР Team Прям очень простой Все началось с ошибки в ребрах, ну а закончилось uh, в пленте непосредственно 8-4 А вот и она, победа в первой половине для УЯР Тим. У них пока все очень и очень круто идет, чего нельзя сказать про Warplus Words 64 хп у Ютора Вот и называется, вышел чекнуть Опять же, в принципе вот Зачем нужен был этот чек? Этот чек скорее просто на э, Рассчитан на то, что Ну тебя вдруг, не дай бог, убьют Сразу В принципе, чекать ребра На мой взгляд, не совсем, конечно, корректное Решение Вернее, чекать из ребер э, Позицию в пяти, Ну, типа Это же беда это же беда. Ну а если там будет какой-то снайпер, например, да? Ну вот условный какой-то человек с АВП или со скаутом. У него же будет колоссальный перевес по позиционной игре. Ну и плюс, естественно, со скаута будет проще попасть, чем с того же дигла или МП-9, который был у Ютора. Ладно. Как я уже говорил ранее, это не профессиональная киберспортивная сцена, поэтому ошибки здесь игрокам свойственны. Все-таки Моджик забрал Форзас, это было очень непросто, но он сумел, он справился Последним остался Ютора, ожидаемо, у него МП-7, минус Моджик И Егрес 95 хп 1 на 1 с Ютором Ютор, кстати, девайс подобрать не успел, поэтому в его руках так и остается МП-7 49 кп против 100 Ух ты Я уже почти поверил в то, что Ютора Сейчас выиграет эту перестрелку, но нет Клатч остается За командой у Яртим, И счет э, меняется на 10-4 Напоминаю вам, дорогие друзья Чтобы увидеть карту Нюк Мы должны с вами для начала Увидеть, как Ворпол Свордс Выиграет карту Инферно Просто маленькая историческая справочка Справочка. Чтобы увидеть третью карту, надо увидеть 1-1 на табло. А пока мы с вами видим 1-0 и намека... Ну, какие-то нет, все-таки намек... какие намеки... Какие-то намеки все-таки проскакивают. Ютора забирает Моджика и оставляет 71 хп Егрессу который ему теперь придется тащить этот раунд одному. Ну, конечно, справедливости ради и у того же самого, например, Ютора осталась половина лайфбара. Но ему не сиделось, и он решил пойти отдаться все-таки сопернику. Полетела флешка, и, возможно, не считаемая позиция. Но должен должен, по идее, на опыте э, Егрес понимать, что его могут поджимать в упоре. И понимал. И понимал. Но выстрелить не успел. 10-5, и опять нужно менять команды сторонами. Боже мой, как мне это уже, если честно, надоело. Слева Warpels Swords, а справа Уяр Тим с выигранной одной картой. Так, кажется, теперь я все правильно сделал. Ну что, перевес в 5 матчпоинтов. Реализация этого перевеса не должна быть тяжелой для... У Яр Тим, учитывая, опять-таки, то, что они находятся в сильной стороне, ну и как-то прям через чур на шифтах идут Ворплс-Ворц э, по позициям. Ну, через чур на шифтах. Хотя было сейчас даже попытка занять ребра, что очень интересно. Ну а выстрелы по окнам уже дают намек на то, что типа лучше в окно-то и не запрыгивать. Там ведь кто-то может быть. Кстати, Ютора без армора и Форзус, между прочим, тоже без армора. Загадка. А почему ребята решили не закупаться в пистолетном раунде? Ну, халявный минус. Абсолютно халявный минус для Форзаса, конечно. И Егресу теперь тащить. Тащить эту штуку в одного. Но оба соперника без армора. Сложностей, опять-таки, возникать вообще не должно. Но парадоксально команда Тим проигрывает этот раунд. Их оппоненты даже банально арморы не купили. Они вообще не закупились после пистолет... Ну, вернее, перед пистолетным раундом. Вот... Это странно. Ну, а теперь калаши против Диглов. И тут как раз-таки Warpels Swords совершают достаточно серьезную ошибку. Что за ошибка, спросите вы, я вам отвечу. Покупать калаши во втором раунде я лично считаю ошибкой. И большинство, например, моих знакомых точно так же придерживаются той же самой позиции Потому что вас легко может убить Дигл Вы можете потерять девайс, с которого потом похоронят всю вашу команду То есть нужно очень осмотрительно подходить к выбору девайса на антиэкономический раунд И, как правило, это скорее должна быть все-таки оформилка Ютор, uh, минус Егрес, Моджик uh, 1 в 2 Но здесь, благо, Ворпл Swords, хоть и приобрели автоматы Калашникова, но действуют в паре что является грамотным решением, потому что в таком случае вы сумеете дать размен и не отдадите автомат Калашникова. А Моджик теперь из-за непонимания, где находятся соперники, вынужден стянуться в точку и контролировать очень-очень-очень пассивно спот А. Соперники бы еще шифты хоть иногда отжимали, да, было бы. Жилось бы попроще. Но вы видите это? Не видите. Вы это не видите, дорогие друзья. Просто... С... Стел ставить бомбу практически перед носом оппонента. Но и сейчас даже Моджик не понимает, что его оппонент находится у него в спине. А вот сейчас Ютора уже увидел оппонента. Да ладно! Да как нахрен такое возможно? 11-6! Моджик вытаскивает раунд. Вот вам почему опять-таки нельзя брать калаши. Потому что с этого калаша... Закончился раунд Ну, ладно, конечно, с недочека точки А закончился раунд Это очевидно Я не понял вообще, в каком состоянии находился Форзес Когда сел ставить бомбу, ничего при этом не чекнув Но это было чертовски забавно 30 хп у Ютора после контакта на главке Форзес со стахлспойнтами и такнайном находится на втором медле И, видимо, будет заходить в ребра Ой, в ребра, простите, в винт Винт и ковры как следствие А тут по таймингам чеклет... Чекнет Моджик Чекнул, Форзас погиб 30 хп у Ютора, но у него есть дигл Дигл штука достаточно опасная И порой где-то не совсем предсказуемая Хотя стрелять с дигла интуитивно Ну, никогда никому В принципе не запрещалось То есть попадать в голову с дигла Легче, чем на самом-то деле кажется Неплохой молотов Как почувствовали у Яровца Что последний выживший Игрок команды World Words Swords Может открываться через ковры Ну, 30 хп 93 армора Ну, количество армора здесь не такое уж, конечно, ощутимую роль играет Но 30 хп Поэтому, да, EGRES понимает, что для победы достаточно одной пули с Дигла и скаут, в принципе, даже не нужно доставать. Потому что достать скаут означает подвергнуть себя опасности в момент промаха. А от промаха ни один снайпер не застрахован. 12-6. Двухкратный перевес по взятым раундам у... у Яртима. И неожиданно Ютора приобретал Скаут, а Моджик решил в этом Раунде сыграть со снайперской винтовкой АВП. И, естественно, скаут Даже выстрелить не успел Форзос остается один. У него есть Дигл, второй армор и одна флешка Ну, под одну флешку Со вторым армором и Диглом можно Абсолютно спокойно э, Выбежать, ну и, скажем, кого-то убить Кого-то одного Подобрать с него девайс и потом Пытаться вытаскивать раунд да, я здесь, конечно, все очень красиво Распланировал Единственное, что это немножко не сходится с реальностью 13-6 К несчастью для коллектива Warple Swords очередной раунд э, Проигран Скаут у Форзеса Ютора с автоматом Калашникова Против АВП и Калаша у игроков обороны Ну, бай действительно достаточно интересный На что надеется Форзес? На попадание в голову? Я видел... То же самое в предыдущем раунде. Ей-богу, я видел то же самое в предыдущем раунде. Разве что погиб не Форзас, а Юторо. И это я тоже видел в предыдущем раунде. Почти вот прям... Почти один и тот же раунд сейчас. Ворплс Words два раза подряд пытались провернуть и ни разу он не сработал Но забавно Ну вот как вот скажите мне, дорогие друзья Не смеяться и не улыбаться после такого Но ведь это же действительно вызывает улыбку Я не по-злому Типа я не троллю или что-то еще там В этом роде, но Смешно Вы знаете, что там АВП, что он каждый раз пикает яму Зачем вы постоянно открываетесь под него Зная, что он вас перестреляет Ну прицел-то тогда надо было бы Ставить, это же очевидно Все, минус по Ютора и Форзе с МАК-10. Ну, тут можно надеяться на то, что удастся пройти ковры. И таким образом попытаться запушить из бойлерной э, Моджика и забрать с него АВП. Но правда, что даст АВП в ситуации. Что даст ТВП? Хедшот даст ТВП. 15-6. И это матч дамы и господа. Команде УЯР Тим для выхода в полуфинал этого турнира остается взять один раунд. А Свордс должны взять 9. 9 к ряду. Не просто 9, а 9 к ряду. И это для того, чтобы играть овертаймы. Но ну, ребята здесь играют в крестики-нолики. У них тут как бы а, своя тусня. Все у них нормалек. Но ну, закупились, самое главное, успели. Бздынкнули в колокол. Ну и теперь уже можно э, идти. Идти куда-то и что-то делать. Ютор, Ну, стандартно для команды WordPress Words. Они снова выходят частично на главку и частично там отдаются. Ну давайте смотреть на ситуацию глазами Форзаса. Он у нас в очень непростой ситуации, один в два против АВП и Калаша, и только от него, по сути, зависит, продолжим ли мы смотреть этот матч дальше. Минус Моджик, наконец-то Моджика все-таки хоть кто-то смог убить, и теперь ситуация уже не настолько однозначная. Форзес и Егрес тет на тет, но 100 хп не попал. Не попал Егрес. А ведь мог быть, кстати, очень красивый хэдшот. Но не было. Не было красивого хэдшота, зато был просто достаточно легкий минус с автомата Калашникова. На этом четвертьфинала закончены, дорогие друзья. Встретимся с вами на полуфинальных противостояниях.